Какие существа, сущности могут красть энергию из дома и людей, проживающих в этом доме? Они рукотворны, у них есть хозяин, или они сами по себе? Если есть хозяин, как узнать, кто это? Угу. Было бы здорово также получить рекомендации по взаимодействию с ними, договоры, договоры жертвы, защиты. Угу. Значит, те, кто крадет энергию, с ними договариваться не надо изначально. Да, есть такие сущности, могут быть рукотворные, а могут быть и нет. Все зависит от совершенно различных причин. Разберем обе. Рукотворные сущности это а порча. Некая программа делается людьми, как правило, но при поддержке определенных сил, сил скажем так, недружелюбного характера, недружелюбного, человека характера. Знаете, вот есть у меня знакомые маги, которые всяких чертей и бесов называют просто гопниками. Ну, вот они говорят, вы знаете, вот гопников, да? Вот это вот они. гопники потустороннего мира. То есть это те, кто не признает закон. Вот не признает законов равновесия, законов воли свободной. Вот есть такие, да? Маргиналы, скажем так, в среде духов. Не, при, не признают. Они являются хорошим подспорьем для начинающих черных колдунов. Просто начинающий черный колдун всегда должен помнить, что если сегодня некая бисяра собирается ему помочь, это не значит, что она будет это делать, во-первых, а все время, а во-вторых, не воспользуется потом силой самого же призывающего. То есть там, там закон не пишет. Но... но Программа, которая оттягивает энергию, если она сделана рукотворно, это всегда программа человеческого разума. Как правило, оформляется в виде какого-то подарка, подклада или еще чего-то, специально созданное для того, чтобы ослаблять жителей определенного дома или ослаблять жителей определенного пространства. Как справиться с этим делом? Договариваться с ними нельзя, повторяю. Да? Это программа, это не живое существо. С ними договариваться, с программой договариваться нельзя. Изначально, потому что, во-первых, она немножко не поймет, чего ты от нее хочешь, она не слышит, у нее есть функция выполнять что-то, оттягивать энергию от вас куда-то, в какой-то определенный источник. Как пылесос работает. Вы много разговариваете с пылесосом, Ну так, если так, в рекламную паузу говорить, да. Но человек, который разговаривает с пылесосом постоянно, вызывает небольшие изумления, такое возможно либо в психиатрической клинике, либо в рекламе пылесоса или еще чего-нибудь там, если психушка происходит. А, то есть в любом случае, здесь надо понимать, это вредоносная программа, ее надо уничтожать. Уничтожать ее надо вместе с носителем, значит надо искать и уничтожать непосредственно сам подход. А, и ввести определенное правило гигиены. В доме посторонних быть не должно. Если вы кого-то приглашаете, вы должны быть в этом человеке абсолютно 100, 150% уверены, что он ничего не принесет постороннего в ваш дом. Даже элементарно своими эмманациями зависти не помешает вам, а уж тем более не подложит куда-нибудь заговоренные вещи. Это рукотворные процессы, нерукотворные процессы. Бывает так, что сам дом стоит на каком-то разломе, на каком-то определенном портале. Обычно это дома, которые построены на месте погостов, на месте кладбища. Там открытые порталы. И если, скажем так, не проведены определенные ритуалы и обряды закрытия, то дом начинает фонить, то есть это, знаете, как сливной бочок. Вот Люди, живущие, да, от них начинает туда-куда-то, в портал, утекать энергию, мир мертвых, если портал не закрыть. Что здесь, собственно говоря, делать? Либо проводить, если вы знаете, как проводить серьезные обряды по закрытию этого пространства, один человек с этим не справится, это, как правило, всегда собирает шабаш определенных колдунов, или на этом месте хотя бы строится часовня, а не, дом, не жилой дом. По крайней мере, часовня имеет свойство закрыть этот портал, не давать ему, да? Причем при кладбищах, при разумных кладбищах да, делаются обычно такие часовенки, они вот оттягивают, оттягивают вот эту негативную энергию не закрывают пространство, не давая возможности этим энергиям воздействовать на живущих, приходящих на повоз. Но если там стоит жилой дом, условие одно: съезжать, съезжать, потому что в одиночку этот портал не закрыть. Это болеть будут все. Но есть еще геологические разломы. Просто разломы такие места силы, работающие на Здесь тоже, в общем-то, ничего не сделать. Это просто сам по себе построен дом неправильный. На будущее, если вы не знаете, как у вас в квартире, в которой вы живете, или которую собираетесь снять, или которую собираетесь купить, на каком пространстве она стоит, проделайте один простой эксперимент. Возьмите кусок свежего мяса, подвесьте его на крючок и оставьте на этом крючке, вот за что, ну, за люстру, да? за лампу, и оставьте его на этом крючке повесить хотя бы дня два-три. Если он не начнет стухать, место хорошее для жизни можно. А если он начнет пахнуть, причем пахнуть немедленно, да, точно так же пахнут через некоторое время начнет и вашей плоти. Потому что это отрицательное место, с крайне отрицательной для вибраций жизни энергии. Там можно умирать, там можно бежать на погости, да, там можно хорошо болеть с обязательным летальным исходом, но жить там невозможно. На таком месте надо строить хосписы, на таком месте надо строить кладбище, но ненормальные жилые дома. Если так не повезло, что ваш дом находится именно в этом самом месте, то это, безусловно, надо изъезжать. Помимо мяса есть еще другие источники диагностики, как то маятник, как то рамки. Да? Как-то руны, если вы ими владеете, значит, можно просто провести диагностику по руну. Но прежде всего самая главная диагностика, это ваш разум. Если заходя домой, у вас портится настроение, если вы в нем постоянно болеете и вам снятся кошмарные сны, это показатель того, что в вашем доме что-то не то. И все чистки не помогают, это говорит о том, что ваш дом стоит просто на неправильном месте. Съезжайте, съезжайте, вы не обязаны своей жизненной энергией кормить скажем так, неправильное энергоформирование, пространства. неправильное энергоформирование пространства. Есть места, в которых людям жить нельзя, просто земля не отвела место для жизни. Там в большей степени присутствуют вибрации смерти, там в большей степени присутствуют низкочастотные вибрации, которые человека уводят из пространства жизни. Это не для человека, это для другого. Туда приходили раньше умирать животные, да, вот именно в эти места, потому что эти вибрации ускоряют процесс смерти, то есть уже умирающий не будет так сильно мучиться, он просто придет туда да, и через некоторое время умрет во сне. Жить нельзя, для жизни природа предопределила человеку кучу других пространств, да, и все приметы народные, да, как строить дом, в каком месте выбирать дом, они же все есть, то, что мы их забыли, это Пусть не означает, что они перестали работать. Смотри, где гнездятся птицы, там есть вода однозначно. Повесь кусок мяса на дерево там или в квартире элементарно, да? посмотри, как он будет себя вести, есть там вибрация энергии, энергии жизни или нет. Если это дом, который ты собираешься строить, посмотри по поведению животных, они тебе сразу же все расскажут. Гнездятся птицы хорошее место. Если вокруг нет ни одной птицы, никто не чирикнет, не пискнет, призадумайся, это мертвая зона. Что тебе туда останется? Да? Опять же, ты собираешься строить дом, допустим, на месте какого-то старого дома, который сгорел. Подумай головой. Пожар ⁇ это всегда несчастье. Значит, возможно, информация о причине несчастья до сих пор лежит в этом месте, вот в этой самой точке. Зачем же ты строишь новое, но уже умершим? Не надо. Просто надо подумать немножко, да, приложить мозг, понять, природа это самоорганизующая структура, она себе, она себе все правильно сделала и для человека тоже место есть. Не занимай чужое место и все будет в твоей жизни очень хорошо, просто великолепно. Таким образом, вывода два, рукотворное и рукотворное. Рукотворное чистим, убираем грязь, не пускаем домой, посторонних ставим защиту. Не рукотворное меняем жилье, потому что мы на этой земле не хозяева, и если земля определила, что здесь погос должен быть, здесь негативный развод, здесь мертвая энергия, то мы такие, чтобы говорить, нет, я здесь буду жить, включи-ка другой канал, и тебе скажу, что земля, телевизор, канал включается, вон там отойди на 300 метров живи, вот там место жизни, а здесь место смерти. Вы никогда ни в каком хорошем месте ни тюрьму, ни больницу не поставили. Да? То есть те, которые ставили ее, особенно если она имеет революционные корни, по крайней мере, она информационно хотя бы закладывала, что вот на этом месте будет тюрьма, на этом месте будет больница, а потом она по причине да, ненужности или редкости ее решили снести на этом месте, построить жилой дом или бизнес-центр. Понятно, что это не самое лучшее место для подобного строительства. Наши пращевые, которые ставили помещения на определенных зонах, они все эти законы абсолютно точно знали. Знали, где, где устроить катарму, да, потому что знают, какая земля забирает, какая отдает, где построить тюрьму, где проложить трав, да, по которому нормальные люди ездят или по которому заключенные ходят. То есть это, они все это знают. То, что мы не принимаем во внимание эту информацию, считая, что это бабки на рассказки и маркомиссии, абсолютно ничего не меняет. Наша точка зрения ничего не меняет. А мы за собственную самонадеянность всегда будем платить своей судьбой и своим здоровьем.